Простите. А это у нас фишка такая: вот так написано "Потяни здесь", а тяну, оттуда вылезают дрозофилы. Это, это специально так что ли? А что там нету? Дрозофилы там вылезают, знаете, такие мушки плодовые. Вот начинаешь "Потяни здесь", видите, ананасы гниют. Написано "Потяни здесь", я тяну, оттуда вылетела стая дрозофил. Это нормально. Ну вот, да, как-то так. Ну, Ничего еще можно, да? Скажите, пожалуйста, а это у вас там фишка такая, я подхожу к ананасам, там написано, потяни здесь, тяну за ананас, а там вылетает стая мушек, дрозофил, а ананасы гнилые, это нормально? Нет. А? Нет. А у вашей коллеги говорит, что все хорошо. Коллега, женщина, она там разгружает курицу, и говорит, я, говорит, видела, Нет. это нормально. Мушки, они такие-так, так. они даже когда зеленые, они там обывают? Да? Да. Да. да. А, они просто должны чуть-чуть мягкие быть, чтобы они нормально были. Так они уже почернели, вернее покоричневели. Вы посмотрите, так интересно. Там прямо получается, как аттракцион такой. Потяни здесь и сюрприз.